Всем привет! В этом видео мы рассмотрим очень простую схему защиты от короткого замыкания. В качестве шунта может быть старый шунт от амперметра, либо низколомный резистор, соответствующий мощности. Полевой транзистор, практически любой, в моем случае это RFZ44, биполярный транзистор C945, который можно найти в любом старом компьютерном блоке питания. Подойдут также практически любые биполярные транзисторы. Ограничитель базы биполярного транзистора 4,7 кОм и обведенным пунктиром светодиод с ограничивающим резистором, показывающий ошибку подключения. Схема очень быстродействующая и принцип работы ее очень простой. В момент неправильного подключения на выходе срабатывает биполярный транзистор, который в свою очередь открываясь, шунтирует затвор полевого транзистора на массу тем самым закрывая полевой транзистор переход из сток сток у нас закрывает схема абсолютно не греется и работает очень стабильно поэтому никаких радиаторов ничего здесь больше не нужно подключил я на выход галогеновую лампочку автомобильную и смотрим вот лампочка загорается подключение правильное замыкаем плюс минусом срабатывает защита очень быстро подключаем снова лампочку лампочка загорается замыкаем вместе срабатывает защита с такими деталями как у меня схема начинает работать при напряжении от пяти с половиной вольт максимальное напряжение итог зависит от параметров примененных в данной схеме транзисторов и шумта. В моем случае шумт на 10 ампер. Максимальное напряжение примерно 30 вольт. Давайте подключим вот эту вторую маленькую схемку. Сейчас подключена вторая схемка. Видим, лампочка загорается, срабатывает защита. А теперь давайте представим, что мы заряжаем аккумулятор и проведем тест защиты при переполюсовке. Плюс я поджал клеммой крокодила и подключаем к аккумулятору схему в правильной полярности. Смотрим за показанием амперметра. Зарядка у нас пошла. Теперь я нарочно подключил провода неправильно. Как мы видим, защита от переполюсовки тоже хорошо работает. При этом ток, посмотрите на амперметр блока питания, не превышает 10 мА. Схема прекрасно подойдет для зарядных устройств и блоков питания. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Пока!